Мне тыкнули пальцем, поставь вот это просто сейчас. И я поставил. Тыкнули бы пальцем что-то другое, я бы сделал другое. Вот. Я прекрасный военный, на самом деле. то есть Лучше меня я, походу, не увижу никогда. Я исполнительный. Я исполняю даже волю людей, которые не являются моим начальством. Может быть, я просто неволевой человек, который тряпка и так далее. Но, скорее всего, я просто хороший солдат, но меня что-то постоянно убивают при этом. Хороший... Чё? Ты настолько хороший солдат, что исполняешь приказы врагов. Да, я могу исполнить пару приказов врагов, чем я занимаюсь всего, прямо сейчас. А еще я никак не могу понять, где именно моя база, потому что там, куда я раньше бежал мочить всех в сортире, теперь я появляюсь. А там, откуда я выбегал, теперь сидят снайперы. Мне очень плохо понять... Вот мне тут подсказывают, база это там, где свои. Я по лет думал так же, ночую там, где любят. Оказалось, что любят только дома родители. Вот, Но ночую почему-то не с ними Во-первых, перестали пускать меня к себе в постель Лет 20 назад А во-вторых, меня пугает, почему я вам об этом рассказываю Лучше бы психологу рассказал, по-моему Меня убили, из меня посыпались деньги Откуда у этого нигера в таком городишке деньги, не знаю Наверное, я воришка, скорее всего я вообще... Э, вообще хотелось бы заранее извиниться за все, наверное. За все, что было, будет. А будет обязательно, это я вам обещаю. По какому поводу я хотел бы извиниться? Вот по какому поводу. Смотрите. Я... Виктор... Да, я выиграл, представляете. Виктор... Смотрите, я выиграл. Извините, я выиграл. Большое спасибо вам за просмотр этого летсплея. Честно говоря, никакой новой информации я не вынес, кроме той, что петух лучше, чем гренадер. Но кто пользуется петухом, я не понял. До свидания.